Помню, где-то и когда-то у таежного ручья Уронила тиховато, Люди, родина моя, Но могучий гол ответа, словно голос твой, земля, шел от сосен и от ветра. Люди, родина моя, понял я, бродя по свету, человечество, семья, но семья, где мира нету, Успокойте вы планету, люди, родина моя, кто душой благороден. А религия своя, с ним у нас нет разных родин. Люди, родина моя, я в тебе родился снова. Ты шепни, любимая, нашим детям в дар три слова. Люди, родина моя.